Привет, я Энни Мэджик, и сегодня, ребята, будет очень необычное видео для этого моего канала. Это будет полный обзор того самого чужого дневника, который мы нашли в гигантской заброшенной усадьбе, где много старинных заброшенных зданий, в том числе большой, очень большой дворец. Вы очень просили полностью показать дневник от начала до конца постранично, и я решила все-таки это сделать. Потому что в последний раз, когда мы там были в одном из домов, с нами произошло нечто невероятное, кто не смотрел это видео, обязательно посмотрите, я лично никак, ничем не могу это все объяснить, до сих пор немножко переживаю, нервничаю, и я по каким-то вообще необъяснимым причинам заболела я думаю, вы слышите это по моему голосу, и это очень странно, и тупо как-то болеть, когда на улице весна. Я надеюсь, что я выздоровлю ко второму июня, потому что у меня будет еще одна встреча с Мэджиками в Москве, где и как она будет проходить, я расскажу либо в Инстаграме, либо в каком-нибудь из роликов. Я, если честно, сталкиваюсь первый раз в жизни с такими вещами, меня это немного напрягает и пугает даже в какой-то степени. И кроме того, что я заболела, случилось еще одно очень грустное событие. На канале Magic Family вышел ролик про это. Погибли все мои бабочки. О том, как это было, что произошло, смотрите там. Ссылку я оставлю внизу в описании. А теперь давайте начинать. И... Так, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал, чтобы никогда не пропускать самые новые ролики и ставьте лайк, если вам тоже, как и мне, интересно было бы разобраться все-таки в этой истории и вернуться туда, в это заброшенное место. И пишите, конечно же, свои предположения в комментариях Вообще про все, что вы сегодня увидите А увидите вы просто полную жесть Я решила показывать этот чужой дневник вам очень близко Чтобы вы могли разглядеть все Обложки здесь, к сожалению, не сохранились И вот на первой странице есть план этого самого места Я сравнила этот план с картами Google С различными фотографиями планов этой усадьбы И заметила, что действительно Действительно все совпадает, река, главный дворец, вот эти вот здания. Единственное, что настораживает, это вот этот вот дом и вот этот вот дом. На планах этой усадьбы, которая есть в интернете, там действительно есть большое здание. А на картах Google этого здания нет, и в реальности его тоже не существует. А вот этот маленький домик на картах Google есть, но мы до него не дошли и своими глазами его не видели. Все места тут отмечены определенными цифрами, например, или какими-то крестиками. Что эти крестики означают, я толком так и не понимаю. Где-то что-то подписано, например, подвалы, лабиринты, в которых мы встретили просто мистические какие-то события были. Но я так толком и не поняла, кроме цифр, что означает все эти знаки вопроса и крестики. Вот этим первым двум страницам я не буду уделять особо времени, потому что мы их полностью прочитали, и я их показала, когда мы читали «Чужой дневник» в самой усадьбе. Именно первые страницы. Точно так же мы там же в том видео читали и вот эти вот страницы. И я показывала, что там нарисовано. Мы были вот в этих вот местах. В общем, как мы это все читали, вы можете посмотреть именно в том ролике. Сейчас, если кому-то интересно, можете сделать скрин и почитать еще раз. Может быть, вы что-то новое. Новое тут найдете, обнаружите Как вы видите, здесь стоит цифра 1, а здесь стоит цифра 2 Таким образом отмечены именно вот эти места на самом плане Я тоже показывала вам эти страницы и полностью их зачитывала Вот эта страница, это лабиринты тьмы, подвалы, где мы слышали крики Где мы увидели непонятное светящееся пятно, кто-то плакал В общем, были вот эти звуки, это видео тоже есть на канале и вот этот черный лес мы сняли еще в первый день, когда нашли этот заброшенный замок в лесу. Поэтому тоже просто посмотрите, здесь вот изображены колодцы. Манящие, как они их называют Еще какие-то непонятные вещи Но это все мы с вами обсуждали В том ролике Поэтому обзор этих страниц я не делаю Просто скриньте, можете почитать Внимательно вчитаться в них потом Дальше идет дом змей Это вот то самое видео, когда мы пошли на первый этаж цифра 4, это место 4, вот в этот вот дом, который находится напротив ворот. Здесь он почему-то зачеркнул вот эту вот тройку, но на самом деле эта тройка вот здесь написана. Эти ворота это две таких вот колонны с оленями и вот такими вот входами внизу. Мы там тоже были и тоже их показывали и полностью зачитывали эту страницу, в том числе про то, что слышно звуки пианино, что люди, по легенде, в этом месте видят человека в плаще. Почему он назвал это Дом Домом Змей мы так и не поняли Но кто-то предположил в комментариях Что а, потому что Это больница, а медицинский знак Это змея, соответственно вот Именно поэтому он назвал эту больницу Домом Змей Мы тоже читали эту страницу с вами Я показывала вот это место, которое находится Между воротами и Домом Змей Это сад такой по кругу посаженный а дальше идет место в которое мы так и не пошли и не пошли мы сюда к мальчику привидению которого он описывает именно потому что в доме змей мы видели страшный рисунок ужасный на стене и видели какую-то женщину в черном которая там бродила а потом она нам закричала уходите мы перепугались убежали здесь цифра 5 как вы видите то есть это пятая точка пятое здание с балконами, тут даже стоит балкон и вопросительный знак Он рисует здесь какой-то образ Тут стоит вопрос, какой год Потом выделено вот в такую красную рамку Слово мысли с восклицательным знаком красным подписано Мальчик-привидение и стрелочки вот на этот вот образ Тут в рамочке почему-то написано молчи И здесь оторван кусочек и не совсем понятно, что вот здесь вот было Нарисовано. Кстати, по поводу того, кто вел этот дневник Мы решили с вами, что это мальчик Потому что он явно пишет про какую-то девочку Олю И вот многие нашли фотку самих главных ворот и я сама лично видела это своими глазами, что там красным баллончиком написано Даша, Оля и Саша А он как раз писал здесь вначале про какую-то Катю, про Дашу И возможно, это эти самые ребята, которые вели этот дневник И значит, исходя из этого, его зовут Саша Но Саша это такое женско-мужское имя, и нам не совсем понятно, мальчик это или девочка Итак, 13 мая он пишет вот в этой вот красной рамочке Духи и призраки не важны, это место впускает их в себя или нет. Уничтожить может лишь место. В любой истории было важно место, а не событие. Существо, событие, вещь изначально вобрали в себя место. Если это призрак, то он в определенном месте, которое держит его там. Если это проклятая вещь, то она из какого-то места, где стала таковой. Если это событие, которое произошло, то важно место этого события, а не сама ситуация. Все берет начало из места и место он выделяет жирными буквами. Мы в этом пятом доме не были, мы только обошли его вокруг видели со стороны балконы вход, входы, но внутренне заходили еще дальше он пишет мальчик которого мы видели хотя оля говорит не видела может быть вообще он сам все это видит а я точно она не верит в него он уверен что видел какого-то мальчика приведения. оля же не видела по крайней мере так говорила тут все вот так вот тоже перечеркнуто и дальше читабельно только вот это место выглядит по-разному я не хожу в дом плача мне это не нужно я хожу к нему мы не находили никакой дом плача, и на карте он у него не отображен. Но этот дом плача уже встречался на первых страницах. Туда якобы ходит Оля. Мальчик веселится, он часто смеется. Его смех в пятой точке. Он там играет. В мяч. Слышно стук мяча на веранде. Когда он плачет, он потерял мяч? Место держит его, как меня, нас, обведу его чтобы общаться он играет со мной из какого он времени за что место держит его наш герой который ведет этот дневник якобы видит какого-то мальчика слышит как он играет как он плачет что там вообще происходит мы там не были и я если честно не могу сказать что там ничего нет но это все очень странно мы переходим к следующей странице Ох, как же он рисует жутко, и это шестое, седьмое места на одной странице Здесь он пишет, что это 14 мая, рисует какие-то красные предметы и потом почему-то это все зачеркивает Здесь он пишет, 31 число, приходящее в голову И вот такими красными волнами это обводит Табличка клуб Помните, мы когда проходили этот клуб, мы внутрь не заходили, но проходили мимо Там пропадал звук на камере Вот эту часть страницы он, по сути, и посвящает шестому месту Шестая точка это здание клуба И называет его местом тишины Хозяева сбежали в Италию это был детский дом, мальчик оттуда, санаторий, душевые, лагерь пленников поляков. Кто-то остался, здесь он просто задается вопросами, как будто, а дальше пишет. Клуб, мы назвали его иначе, проверили... На тайники, которые мы ищем. Да, кстати, они действительно изначально как бы сюда приехали типа ради тайников. Они снова опустошены. Тут кто-то был до нас или нас обманули. Почему так интересно путешествовать тут в поисках несуществующего или существующего? Почему оно тянет сюда и заставляет возвращаться снова и снова? Оля устала. Мы чаще ссоримся, но она не остановит меня. Тут 6 и 7. 6 и 7 это места. Важно то, что за, а не на. Сцена – это шум в зале, должно быть тихо. Молчи и слушай, слушай, слушай. Говорю себе и Оле, тут нельзя. Опять написано «молчи». Чайковский, три вопросительных знака. Помните, мы рядом с клубом видели памятник, бюст какой-то. Композитора это и был Чайковский. Здесь вот на карте видно, вот он клуб. А рядом с ним есть еще одно здание, они здесь пишут ванна, и вот душевые он почему-то называет домом закрытых глаз. Рисует какой-то странный образ абсолютно, как будто кричащий. И здесь рисует вот такой вот красный значок, подписывает больница. Рисует красные деревья, пишет аллея, закрой глаза, не смотри То есть здесь нельзя говорить, а здесь нельзя смотреть Тут были голые люди, на голых смотреть нельзя Во время санатория сохранились ванна и душевые Там проходили процедуры или опыты На следующей странице у нас э, следующий день, 15 мая и Первая точка, то есть сам дворец, сама усадьба, само главное здание Он даже здесь его нарисовал Тут он рисует какие-то следы, руки и пишет Слежу за следами Как нас теперь? Непонятно, что это их двое, вопросительный знак Х2, то есть умноженные на 2, руки умноженные на 2 Здесь больше нет никаких рисунков Опять вот такая надпись «Молчи» и «Глаза». «Еще раз были в лабиринтах тьмы, так он называет подвалы, в которых были мы. Между собой прозвали главное здание дворцом. Там много непонятного. Кажется, тут были обряды. Мы думаем, что это такие же, как мы, запутались или просто баловство. Оля не верит в это все, но у нее другое, не как у меня. Возвращается ради меня, уже злится на меня». Как место действует тут? Почему пусто лишь звуки и кто-то прогоняет нас? Если вы смотрели обзор самого главного дворца, то вы помните, что в одной из комнат действительно была надпись «Уходите» и красные руки такие, и можно подумать, что кто-то кого-то прогоняет. Мы находили там надпись "Авы Сатан» – вызов духа сатаны, значки звезды сатаны какой-то Остатки какого-то костра В подвале мы находили свечи, расставленные по окошкам И если мы тогда подумали, что это владельцы дневника То сейчас я понимаю, что они сами натыкались на это И думали, что кто-то до них тут вызывал духа Кто же их оттуда прогонял? Нам свято тоже, по сути, прогоняла вот эта вот женщина в черном, которая кричала «Уходите!» Почему всех оттуда прогоняют нечто, я не знаю. Может быть, дворец – это начало или конец? Каково его назначение, кроме исторического? Что он значит для места? Это его центр? Он почему-то все время акцентируется на том, что все дело вместе. Снова обошли лестницы, комнаты, залы. Осмотрели отверстия, дополнительные комнаты. Тут постоянная активность. Движения, звуки, шумы, голоса, к которым мы привыкли или нет. Это все происходит на этой же странице. Нас прогоняют отсюда они. А место, наоборот, манит к себе как магнит. Кто они? Кто прогоняет их? И каким образом место может их приманивать Оли тут страшно, она становится Сама не своя, ей нехорошо, Я ее не узнаю, глаза Впадают, лицо становится усталым, мрачным Дворец меняет нас То, что это место действительно меняет людей Я абсолютно согласна, там очень мрачная Атмосфера, у меня тоже вылезли прыщи Как у Оли на одной из страниц, как он писал И вот я неожиданным образом заболела Когда он писал про дом змей На следующий день после того, как они туда ходили А мы ходили именно туда последний раз Он писал, болеем, видимо видимо, продула, И тут я, после того, как мы туда попали, тоже заболела. Это очень странное совпадение. После страницы "Усадьба" у нас идет следующая страница дневника. Это нулевая на самом входе в усадьбу Мы действительно тоже видели это здание Но мы вообще даже не подходили к нему близко Потому что оно все заросло вокруг деревьями Как я понимаю, он изображает, что оно находится вот здесь Вот здесь находится ворота с теми самыми надписями имен Это вход в усадьбу Вот идет дорога Здесь он почему-то рисует какой-то красный круг И пишет, что это дыра что значит вот это вот, вот эти объекты с вопросительным знаком и крестики, я тоже не знаю. И вот это вот, может быть, это он деревья так изображал. Вот эти ворота с оленями, он даже здесь помечает, что это третье место с оленями ворота. От них идет вот этот вот круг из растений, а вот дальше уже идет дворец, но он его здесь не рисует. Вот он, дом змей, в котором мы были, где мы встретили эту страшную женщину в черном. И даже написано, что это четвертое место, и вот тут дорога как бы идет от ворот через это нулевое место туда. Тут дыра. Но я, если честно, не помню, чтобы мы вообще там проходили Поэтому не могу подтвердить эту информацию Почему-то везде на каждой странице молчи в квадратике Как будто дописано уже потом Дом номер 0, он рисует вот так вот, якобы вот так он выглядит Я говорю честно, мы его толком не разглядели, он был за, в зарослях Что-то дописано, опять место И вот так вот черным закрашено, и здесь он пишет В этом доме начинается место Вдруг она мне Врет. Мы следим за вещами, вещи следят за нами. Деревья тоже о многом говорят и их расположение, аллеи, болезни. Место ноль мы назвали точка отсчета. Когда ты пересек его, ты уже тут и теперь ты часть места. Хорошо, что мы не были внутри. Если ты зайдешь иначе, место может не влиять на тебя. Мы пересекли ворота и видели нулевой дом. Мы были в нем. С него все началось. Он начало, а не дворец. Тьма. Иногда это, правда, напоминает бред сумасшедшего, и я человек, который не особо верит в такие вот совсем паранормальные явления, хотя я считаю, что они могут случаться в нашем мире, но всему можно найти объяснение, и... Мы, может быть, если вам будет действительно дальше интересно, когда вы прочитаете весь этот дневник вместе со мной, отправимся в эту нулевую точку, в этот дом, потому что там мы не были. Здесь вот в уголке он пишет. Тут кусок оторван. Оля стала очень нервной, злой. Ей снятся кошмары. Она продолжает не верить, но хочет со мной найти тайники. Так она... И дальше оторвана часть страницы, и мы не можем прочитать, что... Там. Вот она, следующая страница, и это восьмое место, восьмая точка на плане, это вот этот вот дом, он находится после дома с мальчиком-привидением, это очень большое здание, мы проходили мимо него тоже, и он называет это домом ужасов, здесь, к сожалению, вообще прям кусок оторван. Страницы. Если посмотреть на эту страницу вот так, здесь была надпись «Дух», «Стрелка». И вот этот вот как бы дух, который тут был, да, он вырван. И кусочек вот этого как раз текста тоже оторвался. Возможно, здесь был рисунок. Здесь тоже опять написано «Молчи». Какие-то значки восьмерок перевернутых. Это вообще, если что, знак бесконечности. А, он тут и, в принципе, и пишет. Восемь – это бесконечность. Дом ужаса. Хороший солнечный день. Сегодня снова родилась надежда найти тайник и не возвращаться сюда. Оля плакала всю ночь, но потом мы успокоились и решили сходить в точку 8. Здесь что-то зачеркнуто. На проверку одной точки уходит день, а то и 2-3, чтобы обыскать каждый уголок, каждую трещинку в стене. Оля была в доме плача. Ее тянет туда. Я так и не знаю, что это за дом плача. А потом снова ревела, а меня тянет к мальчику в пятую точку Я терплю, но завтра навещу его Мы пришли, и там в восьмой точке было жутко, очень страшно Мы будто сходим с ума, но не можем остановить себя Вот мне кажется, в конце концов, они, видимо, сошли все-таки с ума Видимо, дальше имеется в виду восьмое место, и он пишет «Проваливает тебя в бесконечность» «Бесконечный, бесконечность, но потом, как только ты выпрыгнешь, все вернется» Выбраться. и В общем, тут зачеркнуто и невозможно тоже прочитать. Бесконечность не бесконечно. Следующая страница это продолжение все-таки того же дня. Здесь снова вот такой вот крестик. Хотя, предполагалось, что тайник был в восьмой точке, не оправдалось. Здесь опять повторяется вот этот вот рисунок, который уже был на первых страницах. И он здесь задается вопросами: дерево, тень, что-то. Шесть раз в разных местах Оля не видела. Кто? И вот здесь опять вот этот кусок, который вырван, и мы не знаем, что здесь было нарисовано. Вот такой вот странный чертеж в прямоугольничке, какой-то наклоненный прямоугольник, похожий на дверь, стрелка к нему, круглый вот такой вот, похожий на окно, и вопросительный знак. Мы двигались по аллеям среди деревьев, обнаружив, что чернота есть и в других местах, кроме леса. Возможно, там в черном лесу и манящих колодцах чернота рождается и потом идет дальше Но это биология, Оля говорит, биолог, объяснил бы Возможно, здесь он пишет про ту самую черную субстанцию, которую мы тоже встречали на разных местах И я нашла в интернете, что это называется черный рак Это такое заболевание у деревьев 8 одна из странных и очень заброшенных. Мы видели в другом месте большой пустой зал и хотим вернуться в него и комнаты. Может, мы там что-нибудь упустили? Я становлюсь беспокойнее, возможно, пора заканчивать. Мысли сомнений терзают меня. На этом 17 мая заканчивается, и следующая страница тоже м -м, оборвана, одна треть ее. И я могу сделать вывод, что это порвано 18 и 19 мая, потому что следующая целая страница это 20 мая. И это у нас девятое место, опять вот испачкана страницах. Чем-то здесь как будто вот дождик какой-то нарисован ну, Или, не знаю, какие-то палочки Какой-то очень странный рисунок То ли это дверь, то ли окно Черное, какие-то красные зубы В общем, я не совсем понимаю, что это значит Опять много зачеркнутого Часть страницы у нас утеряна И здесь вот нарисован какой-то крест А внутри креста вот кружочек, треугольнички, квадратик, И опять написано Молчи выделено Мы не видим начало а видим только там стояли, видели И это было необъяснимо Если бы кто-то вместе с нами стоял там, он бы поверил Все бы поверили, если бы увидели это Но не Оля, она в шоке и ищет объяснений я останусь ночевать тут. Дневник постоянно приходится носить с собой или прятать где-нибудь. Вдруг Оля его найдет. Ночевать я бы там не оставалась, ребят. Вот здесь мы понимаем вдруг, что Оля, оказывается, не знает, что он ведет дневник. Все страхи выходят наружу. Тут ты становишься другим. Место меняет тебя. Оля решила остаться ночевать со мной. Надеюсь, не будет грозы и дождя, в дождь место засасывает. Сильнее. Звучит, конечно, все это очень жутко. И вот здесь вот тоже на частично оборванном листе постоянно начинается, что Оля мне ед, будто она во всем обманывает меня, она пропадает. И Оля уже пропадала еще в начале дневника. Короче, он в чем-то Олю эту подозревает. Следующие страницы не помечены никакими местами. Это просто страницы. Раз, два... Три, четыре. А дальше снова идут метки мест. Здесь снова из-за того, что страница оборвана, мы не видим начало этого текста. Тут он пишет, было кошмарно и при... Все-таки много зачеркнутого, дождь был. Как в фильмах какая-то буква. В общем, тут не видно ничего в три часа ночи, но это не самое главное. Здесь он рисует какой-то круг и что-то похожее на созвездие. Пишет, много... Звезд и луна была страшно красивая Опять вот такие звездочки Опять надпись молчи И нечто непонятное Какой-то объект Похожий на корявое дерево Обведенный черным Деревья ночью страшные Смайлик вот такой вот Место ночью опасное Жуткое Помни, я не сплю Обводит вот здесь вот такой кусочек и пишет, ночью на нас напали жуткие насекомые, как летающие муравьи. Рисует вот какого-то типа летающего муравья. Запомнить. И... Что-то похожее на НЛО, если честно Ну вот опять какой-то крест На странице с 20 мая он рисует какие-то вообще очень странные для меня рисунки Здесь, во-первых, он пишет «Дом плача», рисует слезы, вопросительные знаки и два каких-то прямоугольника Это как бы от, отведено, отделено Также он отделяет вот эту часть такими вот черно-красными квадратиками Здесь рисует вообще что-то непонятное Это похоже на какие-то глаза вот в таких вот спиралях, но при этом это квадрат Объемный такой коридор. Я не знаю, что это такое. Опять написано «Молчи». Вы рисует окно, похожее очень на подвал. Там тьма, окно. 6. Опять вот какой-то непонятный объект. Опять он рисует этот круг в котором посажены по кругу деревья и вот такие вот там тропиночки какие-то ноги что ли нарисованы как будто от памятника какого-то и написано. Перемещаются вопросительный знак. Был тут 3 метра теперь тут. Кто перемещается? Ноги чьи-то на подставке или вот этот вот объект или что перемещается непонятно. Вчера Оля нашла дневник она разозлилась на меня, так кричала и ругалась, что даже не прочла мои заметки. Все-таки она узнала, что он ведет дневник, и почему-то разозлилась. Я, если честно, совсем не понимаю, что здесь такого, зачем злиться. Она вырвала много чистых листов и 19 число. 19 число это вот этот вот э, оторванный кусок. Придется восстанавливать, а чистые листы жалко, вдруг не хватит места. Может, дом плача так на нее влияет. И он подписывает красными буквами доверять он в последнее время начинает терять доверие к своей спутнице, девочке, которая с ним вместе, Оле. Там он писал, что она пропадает, потом он писал, что она его обманывает. Тут она нашла дневник и вырывала страницы. Все это поведение очень странное по мне. Сегодня я планирую пойти в места без названий. Тут много маленьких построек. Место пугает меня и манит. Столько всего произошло, что мне кажется, я... Зачеркнуто «другой человек», вопросительный знак По пути я встречаю памятники, минимум три их части, они не целые Мы встретили там всего лишь один памятник, это бюст Чайковского, других памятников я там не видела Сегодня светлый солнечный день, в такие дни оно спит больше обычного Оно, кто оно, место или что? Может быть это как-нибудь связано с той женщиной в черном, которую мы встретили в доме змей я не знаю. Переходим к следующей странице. И это продолжение 20 мая. Это страница наиболее жуткая из всех, по-моему. Вот здесь, потому что 21 мая, значит, это еще 20. -е. Черный силуэт, такой вот пугающий, страшный, кричащий, с красными глазами, красным ртом. Здесь написано Шш. Тут написано со дня на ночь, что-то зачеркнуто. Опять написано молчи. Эта игра, мне показалось, что это похоже на какое-то окно, но может быть это просто рамочку, он такую сделал Оля тоже видела это ночью, много восклицательных знаков И он уже не пишет, что Оля в чем-то сомневается Но как уйти? Мы как заколдованные, место будто притягивает нас На странице про 21 мая он пишет, я сейчас покажу рисунки на этой странице А вот что он пишет с предметами происходят странности. Грустный смайлик. Вещи пропадают, появляются в других местах. Двери закрываются, хлопают, скрипят, открываются. Окна бьются. Шепоты, шорохи, звуки, звуки. Человека в плаще не видели больше, а вдруг это не он, не она, не место, вдруг это одно. Оно в черном, иногда белом. Вдруг оно умеет меняться. Двери действительно закрываются сами по себе, я сама один раз очень сильно перепугалась. Лес позеленел, очень сложно смотреть, стало много кустов и деревьев, с этим я согласна. Когда мы туда приехали, было еще не было столько зелени, а сейчас там действительно очень много зелени и гораздо страшнее из-за этого. Где тот дом с плана в Инете? Он дошел до того момента, что задумался, где же тот дом, с плана, про который я вам говорила Вот она снова эта страница, здесь нет никакой цифры, обозначающей место Тут есть какие-то вот такие крестики, их раз, два, три, 4, 5, шесть Один из них обведен и написано пусто Шесть тайников, тайников пока нет Грустный смайлик опять, здесь вот грустный смайлик, здесь он Какой-то странный красный квадрат с вопросительным знаком и по нему нарисованы деревья, что ли А, вот, он пишет, елки образуют квадрат Зачем? Мы тоже не сталкивались с таким местом, где елки образуют квадрат А вот этот овраг буквой П мы видели, но тут нет дома Канава, овраг, пруд Он не знает, что это, задается вопросом я даже провалилась вот здесь в это место И здесь был э, какой-то дом, в который мы не пошли Мы просто со стороны его увидели А вот тут должен действительно по картам, по планам из интернета стоять дом Но его тут нет И он даже задается вопросом Где тот дом с плана в инете? Здесь почему-то в квадратике написано Стой и молчи А вот тут он делает маленькую зарисовку плана И вот он пишет Дом, которого нет Это было 21 мая Следующая страница по сути должна быть 22 мая но следующая страница не про 22 мая а про четвертое место а 22 мая это только через страницу четвертое место это тот самый дом в котором мы были дом змей и там где мы видели эту женщину в черном и тот страшный рисунок здесь снова какой-то жуткий рисунок похожий на кого-то монстра или сову я не знаю зеркало ола лакрес зеркало а это надпись если зеркало написать наоборот Нарисованы какие-то два ящичка, и тут стоит я написано, черный силуэт, не я, красный силуэт, стрелка, я, не я, красный силуэт, я, комната. Может быть, он имеет в виду, что в зеркале отражается он, не он, в таких вот треугольных скобках вода, огонь, ветер, крики, опять молчи, животные и насекомые... Особое внимание И вот такая надпись Страх Я тоже видела в одной из комнат зеркало Оно такое старое, убитое, разбитое И мне тоже показалось, что с ним что-то не то происходит То есть, когда ты смотришься, как будто видишь себя двой... в двойном варианте И как будто позади тебя не то, что на самом деле позади тебя В общем, я не знаю этому объяснению. Возможно, это какая-то проблема, искажения. Лучше молчать, иначе звуки от Отвечают тебе эхом, дыханием, голосом. Оно меняется. Оно точно меняется. Мы исследовали почти все, где могут быть тайники. Но есть еще пара тайных мест, пока ничего не нашли. Как выглядит зло? Демон. Дьявол. Сатана. Как выглядит призрак, я знаю. Мальчик в пятой точке. А как выглядит самый страшный страх? 22 Мая. 22 дня мы возвращаемся сюда. Тут что-то есть, что притягивает нас. Нужно подвести итог по силе испуга. И после этого он вот в таких вот красных рамочках перечисляет все, что якобы они встречали. Звуки, мелодии, голоса, призраки, приведения, духи, предметы, зеркала, двери, окна, вещи, игрушки, стены, пол, потолок, животные, насекомые, растения. Здесь он пишет подземелье, зарисовывает его черным 666, перевернутые кресты, три звезды вот этих вот, и он пишет, кто вызвал сатану, кто может управлять всем, кто, кто не призрак. Оле и мне нехорошо, мы постоянно болеем, как я прямо, кашель, головокружение, бессилие, она начала верить, она тоже видела это, и слышала, теперь она стала странная, она больше... Меня хочет сюда, в место. В дом плача она больше не ходит. Она меня пугает. Иногда резко сильно дует ветер, и она подставляет лицо. Мне тогда страшно. Я одергиваю ее, и она забывает. Иногда появляются надписи. А еще другой подвал. Какая-то рука, это то ли палка, то ли что-то в такой вот рамке. Какая-то просто черная грязь нарисована. Написано осторожно, ноги. Волосы, руки А дальше, ребят, происходит самое странное Дневник обрывается на дне 23 мая Сегодня мы отправимся в точку один, Главный дворец, а потом в дом плача Они все-таки пошли в дом плача И здесь страницы обрываются Он ничего не пишет, но это не конец Дальше какая-то грязь Вот здесь вот сгоревший листок поджигали как будто. Здесь идут страницы, которые, возможно, те самые, про которые он говорил, вырвала Оля чистые листы. И снова возвращается дневник. Почему он все эти дни не писал? Куда исчез текст? Где оставшиеся вырванные листы? И что было на них, мы не знаем. Мы сходим с ума. Место поглотило нас. Куда бежать от него? Мы бежим. Тайник есть, но это, это... И тут он рисует какой-то черный вот такой вот э, прямоугольник, круг Дальше он пишет 1 июня 31 день мы были здесь, ходили сюда 31 день, 31 день, 31 день Он здесь он это повторяет несколько раз Мы уходим, уходим, уходите Мне кажется, вот здесь какой-то предел произошел Они либо окончательно сошли с ума Либо увидели что-то уже совершенно необъяснимое и последняя страница этого дневника, это вот это вот, тут была обложка, план, первая страница. А на последней странице тоже нарисован такой же черный прямоугольник, почему-то с дыркой. И написано абсолютно другим почерком, другой ручкой, я вам уже это показывала. И вот это вот нарисовано тоже маркером каким-то черным. Ты кто нашел ЛД? после меня. Не забегай вперед, не иди вперед. Место, иди по порядку, и ты все поймешь и найдешь. Место приведет тебя. Это оно, не показы и все. Тот, кто нашел вот до меня и дописал вот это, вот, мол, э, иди по дневнику, он с ним что случилось? Где он? Тоже непонятно. Так что, ребят, я все-таки жду от вас каких-то предположений там внизу в комментариях, что вы вообще думаете по этому поводу. И очень много лайков, если вы все-таки хотите, чтобы мы вместе с вами продолжили расследовать эту историю. И переходите по ссылочкам на новые ролики на других моих каналах. Увидимся скоро в новых видео. Надеюсь, я окончательно не заболею. Пока!